Привет! На связи, как обычно, Антон. В сегодняшнем выпуске я подготовил для вас самые невероятные и мощные детские машины, которые захочет любой ребенок, а то и даже взрослый. Если же ты захочешь поддержать мои старания и ускорить появление новых видео, обязательно поставь этому ролику лайк, оставь свой комментарий и не забудь подписаться на мой канал, а также досмотри это видео до конца, в конце мы запускаем конкурс на 500 рублей. Ну все, погнали! И первым в моем списке идет Mercedes-Benz G63 AMG, созданный специально для детей. Модель может как управляться ребенком самостоятельно изнутри, так и одним из взрослых при помощи дистанционного пульта. В этой тачке ребенок уже с ранних лет будет знакомиться с коробкой передач и прочими инструментами автомобилей. Внешний дизайн у этой модели тоже выдался на славу. Гелик имеет коронный черный цвет, серебристые диски и приятный интерьер. В общем, тот, кому удалось создать это чудо, определенно заслуживает уважения.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 Ну а эта тачка лично мне понравилась с первого взгляда. Это Хаммер, он был сделан в несвойственном ему желтом цвете, но вы знаете, выглядит это очень здорово, особенно такая миниатюрная модель. Она имеет четко проработанные элементы машины, полностью скопированная с оригинала. Кроме того, создатели добавили и клевую яркую подсветку со всех сторон. Так не то, что в темное время суток, а даже днем ее нельзя не заметить. Управление в Хаммере специально сделали простым, чтобы ребенок мог полностью наслаждаться процессом вождения, а не занимал свою голову коробкой передач и иными инструментами. Сразу вынужден признаться, модель, которую я вам сейчас покажу, мне понравилась больше остальных.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 На очереди Porsche 911. Эту тачку для сына отец делал с расчетом на дрифт. И, как вы можете сейчас увидеть, у него это получилось. Мало того, что Porsche получился очень красивым, с низкой посадкой и хорошими характеристиками, так еще и подрифтовать на дороге с ним выходит шикарно. А самое главное в нем то, что из-за особых фишек во время производства ребенку не приходится сильно заморачиваться с нажатием педалей и задействованием чего-либо еще. Машина сама все делает за него.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 Следом за Cruiser идет Toyota Тундра. Как только я впервые ее увидел, мне сразу пришла в голову такая вот картина. Будто семья едет на пляж или просто на пикник на каких-нибудь велосипедах, а ребенок прокатывается рядом с ними на такой вот тачке. Из нее играет музыка, а на заднем сидении или же в багажнике лежат все необходимые предметы. Согласитесь, звучит здорово. Да и мне кажется, что-то подобное уже было, потому что тачка это позволяет. Она имеет просторный для своих размеров багажник, громкие динамики, легкое управление, большие широкие колеса, способные преодолевать любые камни или неровные дороги. В общем, тот, кто создал это чудо, просто красавчик. Следующему ребенку, видимо, модели стандартных взрослых машин пока еще не так нравятся. Почему его отец решил создать копию главной тачки из его любимого мультфильма? Это молния Маквин. Она, само собой, имеет красную фирменную расцветку, различные яркие картинки на своем корпусе, очень просто управляется и достаточно клево гоняет. В руль были встроены голосовые ответчики, которые произносят любимые фразы главного героя из мультика. Одной отличительной особенностью стала возможность дымления покрышек. Если ребенок начнет буксовать, то из-под колес пойдет дым. Все прямо как во время настоящих гонок. А это детский Rolls-Royce, модель, которая подойдет для самых изысканных и важных личностей, любящих роскошь. В первую очередь хочется сказать про безопасность этой игрушки. Она была выполнена по стандарту и N71, из-за чего подходит даже для самых маленьких водителей. Машина может двигаться как нажатием на педали, так и при помощи пульта дистанционного управления с частотой 2,4 ГГц. В тачку были интегрированы крутые звуки двигателя и звуковые сигналы. Все это делает поездку на ней запоминающейся и более яркой. Ну а если слушать стандартные звуки вдруг кому-то надоест, то можно будет подключиться к магнитоле при помощи Bluetooth или AUX. Специально для любителей раритетных тачек я добавил в этот выпуск «Красавца», «Ягуар» и type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 Это настоящий монстр-внедорожник. Ему не страшны никакие сложные трассы и препятствия на пути. Вы только взгляните на эти огромные шины. Сама машина выглядит тоже очень серьезно. Она имеет белый окрас кузова в сочетании с черными элементами. За один лишь внешний вид я уже готов поставить 10 из 10 с такой тачкой можно смело отправляться на какое-нибудь поле и там с ветерком прокатиться. Для придания большей реалистичности ее оснастили номерными знаками, светящимися фарами, различными наклейками и логотипом Шевроле. Я даже немного завидую малышу, который может прокатиться на такой машине.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 Далее у меня идет Land Rover Series One. Это детский вариант, оснащенный тремя кожаными сиденьями и открытым верхом. Руль и некоторые элементы водительской панели покрыты лаком. Имеются датчики, придающие большей реалистичности. На капоте расположили запасное колесо. Машина также оснащена фарами, различными наклейками и полностью проработанным передом, который не отличить от оригинальной модели. Для большего эффекта сзади поставлены две канистры. Там же имеется еще немного места для размещения различных принадлежностей. Всегда огромной проблемой для родителей является то, что они не знают, как привлечь свою чадо к выполнению работы по дому. Особенно это актуально для семей, которые живут в частных домах. Я, кажется, нашел один прикольный вариант. Это детский джип, оснащенный отвалом. Он имеет внушительные габариты, я бы даже не сказал, что они детские. Полностью проработанную и детализированную водительскую панель, зеркала заднего вида, всеразличную подсветку в виде передних и задних фар и, в общем, все необходимое транспорту. За основной цвет взят ярко-красный. Для управления отвалом используются специальные кнопки, которые его опускают или же поднимают. По скорости, кстати, такой джип тоже не сдает. Ну, рай для детей.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 Воу-воу, а это у меня детский спорткар. Ну ничего себе, он имеет достаточно малые габариты и рассчитан в основном на маленьких детей. Такая машинка имеет прикольную фишку в виде светодиодной подсветки днища, а также ярких фар. Поскольку это гоночный вариант, он оборудован спойлером, изменяющим аэродинамические свойства кузова. Ну и конечно самая сладкая, скорость. Знаете, я был довольно удивлен, ведь такая тачка и правда очень быстрая. Экземпляр получился крутым, с этим не поспоришь